Всем привет! Сегодня мы продолжаем такую интересную тему как история развития легендарного трактора МТЗ. На канале есть видео о создании и о выпуске первого серийного трактора. А сегодня поговорим о следующей модели МТЗ-2. Выполненный по классической схеме первый минский колесник оснащался вифрикамерным, четырехтактным, четырехцилиндровым дизельным двигателем D36 производства МТЗ. От D35 он отличался облегченным радиатором и поддоном картера. Основные характеристики мотора были такие. Рабочий объем 4,08 литра. Номинальная мощность 37 лошадиных сил. При... 1400 оборотов в минуту наибольший крутящийся момент 23 килограмм сил на метр или 225,6 ньютон метров при 900 оборотов в минуту часовой расход топлива при максимальной загрузке трактора составлял 7,92 килограмма работал он на дизельном топливе вес сухого двигателя составлял 740 килограмм Двигатель крепился к двум швеллерам, соединенным между собой передним брусом. Запуск основного дизельного мотора осуществлялся пусковым двигателем pd 10 Коробка передач на МТЗ-2 была механическая, пятискоростная, пять передних и одна задняя передача. Главная передача – конический шестер, не с прямым зубом. Дифференциал простой. Конический, с двумя сателлитами открытого типа, с механизмом блокировки. Бортовые передачи, цилиндрические шестерни с прямым зубом. Расчетная скорость движения на первой передаче составляла 4,56 км в час. На пятой 12,95 км в час. Передняя ось трубчатая телескопическая балка, качающаяся в кронштейне, прикрепленном к переднему брусу. Рулевое управление. Червячная пара из глобоидального червяка и трехреберного ролика. Тормоза колодочные установленные на самостоятельных валах, соединенные зубчатыми передачами с ведущими полосями. Управление тормозами от педалей, по желанию раздельное или сблокированное. Ведущие и направляющие колеса оборудованы пневматическими шинами низкого давления. В проекте был и вариант с металлическими колесами со шпорами, но сделали так. Электрооборудование было примитивное. Генератор переменного тока мощностью 60 ватт аккумулятор не был предусмотрен звукового сигнала тоже не было освещение две фары спереди и одна сзади рабочее место тракториста отличалось спартанской простотой над топливным баком специальных направляющих приваренных к крыльям был установлен инструментальный ящик служивший каркасом двухместного сидения Рулевое колесо было с правой стороны, кабины не было. Первая кабина появилась только в 1960 году на моделях МТЗ-5МС и МТЗ-5ЛС. Контрольно-измерительные приборы, термометры масла и воды и масляные манометры, показывающие давление масла в масляной магистрали и после фильтра тонкой очистки. Трактор имел вал отбора мощности с зависимым приводом от промежуточного вала коробки передач. Число оборотов в минуту вома составляло 520. Для работы со стационарными машинами был предусмотрен приводной шкив с приводом от вома. Вес незаправленного трактора составлял 3 тонны 250 килограмм. Основные заправочные объемы, бак основного топлива был на 100 литров, бак пускача на 3 литра, система охлаждения 29 литров, корпус КПП и заднего моста 45 литров, общая емкость гидросистемы 6 литров. Тип прицепного устройства. Маятниковое, жесткое, регулируемое. Гидравлическая система для подъема навесных орудий с одним раздельно управляемым цилиндром двухстороннего действия. Агрегатировался МТЗ-2 почти с двумя десятками сельскохозяйственных машин и орудий. Его можно было использовать для выполнения работ по уходу, уборке пропашных культур, на похоте легких почв, предпосевной обработки, посеве, уборки зерновых культур, а также для приведения в действие стационарных сельскохозяйственных машин и как транспортное средство. На фоне других советских тракторов, выпускавшихся тогда, МТЗ-2 выглядел очень даже прогрессивно. Это отдельная тема, и о ней поговорим в следующий раз. До новых встреч на канале, на сегодня все, не забываем подписываться, ставим палец вверх, пока!